А вокруг горы! Красота! В такие моменты мне хочется переселиться и здесь, жить здесь, в горах. Вдали от суеты большого города. Но я, наверное, не смогу долго. Мне нужен будет интернет, что-нибудь делать. Вот еще лет 10. по этой самой посуечусь, по столицам. А потом надо будет реально куда-нибудь сваливать. Вот в такие места реликтовые, к теплоту, к солнцу, где чистый воздух. Тиса Самшитовая роща. Мы до нее, наконец, добрались пешочком от остановки в Хосте, у моста, короче, остановка называется. Вот за этой оградкой Тиса Самшитовая роща, реликтовый парк, охраняемый государством. Уже на подходе к парку чувствуется, что просто здесь... По-другому как-то все растет, не знаю, может, это просто Я эффект внушения. Но здесь какие-то гигантские хвощи, сейчас нет их в поле зрения, лианы, в общем, дикая-дикая природа. А вот этот мега-хвощ, который напоминает кустарники, как будто из мезозойской эры. И вот здесь очень хорошо видно мегаплан Тиса самшитовые рощи. Что здесь есть? Так, экологический МСВ. Так, маршруты крупным планом покажем, что они себя представляют. Вот маршрутики такие. Условное обозначение. И вот мегаплан. Да, гулять здесь можно долго Получается, что здесь, в общем, нужно выбирать, каким маршрутом ты пойдешь Они не пересекаются Если идти по красному, он 4, -4 тысячи метров И от него еще можно пойти в маршруты глубиков От древней крепости, вдоль реки Хвоста Вот то здесь хитрый мох, который просто все деревья а все деревья обливает, да? обвил поглотил видимо здесь специфический климат что ли, микро в общем порекомендовали нам так вот мы идем идем идем здесь развилка а нет мы идем идем идем идем идем идем и вот здесь после лабиринта принимаем решение по малому кольцу или по большому кольцу малое кольцо час-полтора здесь сказали три три с половиной а вот тут можно еще взять и 800 метров туда-800 обратно, но сейчас уже не пускают. Говорят, что мы не успеем Драться. Вот, точно нас туда не пустит. и, скорее всего, сюда мы тоже не пойдем, потому что три с половиной часа и сказали, что технически непростые трассы. Вот, на Кубуках там нечего делать. Придется еще раз приезжать и со Самшитовую рощу. Плюс колхидский. Ну, здесь реально дикий лес, такой дикий лес, как будто вот, ну, только... Горный какой-то лес. Пень Очень хорошо здесь сделаны вот такие указатели про флору, которая здесь растет. Но, несмотря на указатель, надо все равно понимать, о каком идет речь. Потому что под этой вывеской несколько деревьев, но я думаю, что вот это вот бояршник. Ну, что могу сказать? Меня очень потряс вот этот мох. Мох, который здесь все обвил, просто все обвил. И как будто из фильмов-сказок, а ночью будет как будто фильмах ужасов, наверное, это все. Такое ощущение будет. После реки оползневая балка. Крутой. Оплазновая банка, балка, ручеек. И это джунгли напоминает. Ну, да. В джунглях, наверное, вообще все еще страшнее и плотнее. Но по сравнению с куцами лесами это очень похоже на джунгле, Особенно эти деревья все вам мху. Как из царства Вот тис. Конечно, тут ред ли что разглядишь в такой темноте. Но есть красивая фотка. С четким описанием. Вот он тис. И у него такие листья, как будто как иголочки. Еще даже ягоды у него есть. В Красной книге. Реликтовый. Видимо, древний вот. Была такая же самшит, Но Я не понял, какое дерево является Самшитным Табличка была А какое дерево сказать, что это Самшит, я не понял Поэтому так и не знаю, что такое самшит Вот это вот дерево очень похоже на самшит Но, к сожалению, здесь Практически все самшиты Сухие, как будто они погибли уже и это, конечно, очень печально. Потому что вот они окружают. И рощи-то тиса самшитовые. Самшит, самшит с одной стороны, с другой стороны. Если здесь все эти деревья погибшую брать, то и роща, и от рощи ничего не останется. В этой реликтовой рощи обитают разные животные. Вот сейчас они все такие. Ну, я надеюсь, что нам никто не встретится. И идем мы по бетонной дорожки чтобы не заблудиться а вокруг очень Штат интересная штука, штука да. называется лабиринт и написано что это тектонический разлом зародившись в процессе поднятия хунского массива 20 миллионов лет назад вот Дом так вот вечно. разошлась вот мы спускаемся по таким достаточно крутым ступенькам Опа. да но еще надо догадаться, что это тектонический разлом. По мне, я подумал, что это вообще просто какая-то расщелина там или что. Да. А так, конечно, видно вот пласты. Угу. И там пласты. Ну, типа... Ну, это как будто земля раз и треснула 20 миллионов лет назад. Да, давайте да. Угу. Ох ты, а тут вообще... Ну и понятно, что раз уже есть яма, то в ней и водичка... А эти вот не зибли, не зибли. А как, кажется, это течет? Тронь чуть -чуть, а конечно, это, это не конечно, не да. Это впечатляет. И вот ты внутри этого разлома дальше поднимаешься вверх. Сделаем ступеньки. То есть, ну, короче, вот так земля взяла, как такая-то. И раз и разошлась земля. Взяла и разошлась и на этих камнях растут и на этих камнях растут деревья Опа. вот так вот поднимаешься по разлому это вообще интересно как упало дерево росло здесь вот они как-то тут укоренились росли упали ну действительно природа девственная какая-то вот еще один сам шит просто взял и вырос здесь, вот так вот. Ну конечно, вообще здорово, эта земля раз и... и разверзлась, Три... треснула. Ну земля треснула, камень ты камни треснули, треснули камни, и это выглядит как натуральный лабиринт, потому что ты идешь, идешь, раз поворот. Видим, вон еще одна трещина, и здесь трещина. И там трещина, и тут что-то такое непонятное. И вот в этой точке тоже папоротник. Ну, я просто думаю, ага, вот видно его. Но это высота метров не знаю сколько, метров 10-15, даже выше. Там я вижу, что в кроне, ближе к кроне, то... тоже папоротник растет. Природа выживает как может. Вот, чтобы было понятно на какой-то высоте да просто бесподобно лабиринт здесь не заканчивается мы опять поднимаемся вверх тут хорошо что сделаны ступеньки кто-то нашел этот лабиринт вот так вот и идем и идем и идем опа Опять поворот, ну вот, похоже, здесь лабирит заканчивается. Дерево, ой, все изъедено. Кто-то дятлы, что ли, или кто его проклевали. Здесь разлом. Это необычно, это очень необычно. Остатки, видимо, от разлома. А может быть, что-то съехало здесь в гору. Тоже видно трещины среди камней. Ну, такие неглубокие. Их, наверное, за миллионы лет или за тысячи засыпала Листвой, травой, перегнило все. Деревья, где могли, сделали себе корневые проходы. И видно, что склон сухой, сухой, сухой. Самшит весь, похоже, здесь погиб. Мертвый лес. Так обидно, честно говоря. Говорят, Самшит погубила какая-то моль или бабочка италь... итальянская, которую завели вместе с пальмами сюда, к Олимпиаде, чтобы украсить город, Олимпийский парк. В результате потеряли Самшит. Лабиринт продолжается, здесь тупик, мы поворачиваемся дальше, это все пласты, сдвинутые. А с высоты этой площадочки очень красивый вид, открывается в ущелье. Я так полагаю, что это река Хоста, там течет. Да, еще там смотровая площадочка, отсюда, конечно, потрясающий вид который моя камера не может передать, не Там, на скалах что-то такое, что такое интересно. Сейчас посмотрю приближу, может быть понятно будет потом что это. Что-то такое. Что такое. И вот завершается а, участок. Тропы, которые совместны для маленького и большого круга. И вот видно, что большое кольцо вход 200 метров. И туда нельзя на каблуках. Вход через 200 метров будет вход в большое кольцо, а малое кольцо продолжается только налево, да. Понятно, что на большое кольцо мы сегодня уже не сможем попасть в силу того, что 3-3,5 часа занимает, и мы будем возвращаться в сумерках, и плюс нужна более удобная обувь. Но пройти 200 метров в начало Большого кольца, интересно посмотреть, что там. Дорожка очень завлекательно ведет куда-то вверх. Мы сейчас поднимемся, посмотрим, и оставим Большое кольцо с 800-метровым отрезком к Древней крепости на следующий приезд. Да, тут так вот, в гору и в гору поднимаешься по ступенькам. Еще сил нужно рассчитывать, чтобы преодолеть этот маршрутик. Практически подошли мы к месту, с которого начинается большой круг. И это тропа. Все понятно. Да, это уже дикая тропа. Щебенка чуть-чуть, она облагорожена. В общем кроссовки хорошая туристическая обувь вот что нужно чтобы пройти по этой тропе а мы еще раз покажем на карте где мы находимся то есть сейчас мы прошли вот эту часть до лабиринта вот где-то вот до сюда и здесь э, мы малым кругом вернемся а большой круг вот так вот так вот так вот так вот так и отсюда можно было бы еще один маршрут заурлить а потом он возвращается вот отсюда Вот приметы Малого кольца, достопримечательности, вот приметы Большого кольца. Строители этого заповедника позаботились о посетителях. Сделан туалетик лесной на площадке, где разделяется Большое и Малое кольцо. Если вы добрались до этой площадки разветвления, то вот дорога уходит на Большое кольцо. А вот там вот по этой маленькой тропиночке маленький маленький домик видно это туалет лесной натуральный туалет. Ну что, оставляем большое кольцо на следующий раз возвращаемся на малое кольцо. Вот еще одно дерево, которое какая-то зараза просто взяла и прогрызла. Такие да. гигантские. Пещера с трухой. то видим жуки какие-то, я не знаю. Видишь, Олег, вот Насквозь. На, на сквозь все там проедено. Жалко деревца, жалко. Вот это всегда впечатляет. Ягодный тис, которому больше тысячи лет. Обхват полтора метра официальные загородочки он а вот у него видимо также было в стволе дупло или что там повреждения его вот залепили и он конечно мега гигантский просто мега большой даже в камеру он и не влезет вот где-то там наверху он заканчивается тысячи лет Тысячи лет! Тысяча! Что-то невероятное. Растет тебе, растет. Ну, что хочется сказать. Если вы любите природу, то, конечно, надо приехать в Тисо-Самшитовую рощу и пройтись минимально по а, малому кругу, который выложен вот такими бетонными плитами. То есть это комфортно, но надо учесть, что все равно набор высоты будет около 100 метров. А, и это просто наслаждение от видов природы, деревьев. Ну, здорово и шикарно. Если вы очень-очень любите гулять по горам, по тропинкам менее цивилизованным, чем бетонные плиты, то нужно выбирать большой маршрут и маленькую 700-метровую добавку, то есть 800 метров в одну сторону, 700 другую для того, чтобы посмотреть заповедник практически максимально. Но надо учесть, что это занимает значительное время и нужно планировать с учетом светового дня потому что например в ноябре солнце заходит рано а фонарей здесь нет освещения нет возвращаться придется в темноте но благо сотрудники этого заповедника сразу предупреждают что можно успеть осмотреть а что нельзя успеть осмотреть ну и требования к обуви для большого маршрута совершенно иные она должна быть удобной для хождения по, как правильно сказать то я бы не сказал в горной местности но по диким тропинкам. Каменистым, глиняным. Так что Тиса Самшитовая роща меня ждет, чтобы я в нее приехал еще один разок и прошел до самой последней точки. Но, соответственно, если я сделаю это, то вы получите еще один репортаж. Посмотрите понять, как там красиво и как там хорошо. Так, хочется сказать, до встречи в Тиса Самшитовой роще. С вами был Олег Хакеев. С вами был Олег Факеев. Так и хочется сказать, до встречи в Тисо-Самшитовой рощи. <laughs> На самом деле, если мне получится приехать, я обязательно сниму еще один сюжет и покажу, что представляет себя Большое кольцо и маршрут к древней крепости, там, к каким-то древностям. Но это будет точно не скоро, не раньше, чем через год или через два. Так что, если у вас есть возможность, приезжайте и посмотрите все это сами. С вами был Олег Факеев. И вот нам показали Самшит, может быть, он здесь единственный живой, с листиками. Листики похожи да, ну, на ну, лист. брусничный. Ну, вдоль дороги не видно деревьев практически. Маленькие кустики. Да, да вот, вот такой вот он самшит. А это все мертвые слова. А как мертвые, если они все с листьями? А говорят, 500 лет нужно. 500 мертвые. лет нужно, чтобы Восстановилась эта роща пятьсот лет.